Mm. Oh, so Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про очаровательные одноразки под названием Phil Bar 800. Но у вас мог возникнуть вполне логичный вопрос, что такое фил? Это компания, которая собирает все самые крутые и популярные модели девайсов и адаптирует их для Беларуси. Работает это следующим образом. Они тестируют устройства от разных производителей, выбирают лучшее и объединяют в один бренд. Я надеюсь, что вы поняли, кто такие Фил, и я могу плавно переходить к обзору. Девайс поставляется в небольшой прямоугольной картонной упаковке На лицевой стороне красуется сам девайс в цвете, который ждет нас внутри Также есть вкус на русском языке, логотип компании и число, которое означает количество затяжек В нашем случае это 800 На противоположной стороне у нас все как всегда Технические характеристики и комплектация Открыв коробку, нам на глаза попадается герметичный пакет На пакете нет никакой информации, так что вскрываем его и достаем девайс Mm. <связывая> <связывая> Дриптип и нижнюю часть девайса закрывают силиконовые заглушки. Это сделано для того, чтобы жидкость не вытекала из девайса. Внешняя поверхность очень приятная на ощупь. Она покрыта своего рода софт-тач пластиком. Фил довольно маленький и он очень комфортно лежит как в руке, так и в кармане. Емкость аккумулятора составляет 550 мАч, а объем жидкости 3,2 мл. Все эти технические параметры говорят нам о том, что этот девайс действительно рассчитан на 750-800 затяжек. Внизу на корпусе имеется индикатор, сигнализирующий о работе электронной сигареты. Филбар обладает довольно большим сроком службы. При активном использовании его должно хватить на 2, а то и на 3 дня парения. Заправленная внутри жидкость обладает невероятно ярким и очень насыщенным вкусом. Палитра представлена преимущественно фруктовыми и ягодными ароматами, но встречаются также табачные, мятные и популярные напитки. Крепость жидкости, которая заправлена в этот девайс, составляет 50 мг солевого никотина. Она честная, поэтому для насыщения никотином достаточно всего нескольких затяжек. На данный момент линейка насчитывает аж 13 различных вкусов. В верхней части этого девайса расположился сплюснутый мундштук. И еще одним невероятным плюсом филбара является его прекрасная сигаретная затяжка, которая максимально приближена к аналоговым сигаретам. И стоит напомнить, что это одноразовая электронная сигарета. Ее невозможно ни зарядить, ни заправить. Как только у вас сел аккумулятор, то ее нужно выбросить в специально отведенное место. Ну что ж, пришло время подвести итоги. В конце ролика я хочу сказать, что данный девайс отлично подойдет как пользователям со стажем, так и новичкам. Он обладает просто бешеной вкусопередачей, отличным никотином и очень приятным внешним видом. Ну и, конечно же, не стоит забывать про его прекрасную сигаретную затяжку. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.